Непривычно видеть тебя без маски. В первый раз, честно говоря, вижу <связываю> без маски. Очень приятно познакомиться. Привет, привет. Привет. Я представитель Харькова, да? занимаюсь экологическими вопросами. И недавно я увидела у тебя тоже на твоей страничке, что ты проявил интерес к этому направлению, корзироваясь, да, это сортировка отходов. То есть это больше моё направление. Вот. И частично, ну, в какой-то степени мы уже давно с детьми занимаемся тоже уборкой территории, вот как я тебя и нашла, еще на ютубе даже, вот. И у меня есть как бы ряд вопросов, потому что понимаю, что ну, мы делаем вместе с тобой благое дело, но у людей тоже есть вопросы, и из-за того, что я увидела тебя, что ты не постеснялся это выкладывать, все, я повторила твой путь и тоже начала думаю, ну а почему нет? То есть раньше были вот какие-то страхи, ну, стеснения какие-то. У меня лично были страхи стеснения выложить или кому-то рассказать, что я делаю уборку. Я просто это делала, никому ничего не говорила, просто делала. Ну, вот, меня мама так учила, пришла, убрала, потом это просто как-то в привычку вошло. Как у тебя это все началось? С какого возраста ты пришел к этому? Ну просто в нашем деле, да, самое важное, это все-таки даже не сама уборка, потому что от одной уборки, но на самом деле, ну, чище сильно не станет, поэтому нам нужно как-то это пропагандировать очень, очень сильно. Поэтому вот я придумал такой образ, который привлек внимание, и сейчас привлекает большое количество людей. Вот есть много единомышленников, и все это объединяется в такую большую эко -семью, и это идет на пользу, потому как больше людей... Задаются этими вопросами. А если просто убирать молча, как многие делают, как раньше. Это, конечно, делают. Да, ну вот для, для пропаганды, для воспитания будущих поколений, как бы это вот это так не работает. А как вот ты, когда первый раз, допустим, поднял там бумажку или за кем-то убрал, какие ты испытывала ощущения? Было ли тебе стыдно это сделать самому? Вот первый, не сейчас, а вот когда-то давно. Потому что люди, вот мне хочется привлечь как можно больше людей к этому движению, да? И мне тоже очень трудно вспомнить, что я испытывала тогда, когда я там первую бумажку подняла за кем-то. Ну, моему проекту уже пять лет, угу. вот исполнилось в апреле. И это как бы был осознанный шаг. Я не помню, когда я прям первую бумажку поднял, но вот я помню первый рейд, что я специально пошел, очистил берег озера и специально об этом рассказал чтобы посмотреть, ну, как на это, во-первых, общество отреагирует, ну, и в целом хотелось вот так высказаться и сказать, что хватит уже мусорить, давайте что-то с этим будем делать. Ну, и подумал, что просто вот в самой уборке это, это будет просто недостаточно, и поэтому вот придумал образ, чтобы максимально привлечь внимание, и вот так вот все это получилось. Ну, Стыдно нет. не было. Ну, мне, вот, мне твой образ очень нравится, потому что я работаю с детьми, например, в школе, да, и... Я бы хотела брать у тебя, если у тебя получится сделать какие-нибудь побольше там картинок, да, с уборкой территории, то можно было бы, допустим, это использовать в качестве в образовательную систему внедрять это, потому что я понимаю, я пытаюсь тоже дать объяснение, почему они сорят. То есть вот мы постоянно... Пытаемся даже а, как-то проанализировать людей, общество проанализировать. И мне вот интересно, ты убираешься а, в больших а, территориях, то есть ты перемещаешься постоянно. И интересно, есть ли разница между людьми территориальная какая-то? Или все равно одинаковая, ну, как бы мусор один и тот же практически? Да, я убираю не только в Челябинске, но и когда еду куда-либо в другой город, я тоже пытаюсь там захватить новую аудиторию рассказать о своей деятельности. На самом деле нет, мусорить везде одинаково, это обычная история. Вот и сегодня я как раз писал пост, и вчера тоже, про менталитет, что многие у нас а, говорят, что у нас такой менталитет, что многие мусорят. Вот поэтому мы с этим ничего не сделаем. И на самом деле это не так. Я всем постоянно говорю, что нет, менталитета не существует, что это всего лишь воспитание и окружающая среда. Если к этому добавить еще штрафы, то у нас будет обычное европейское государство. Просто нам не хватает условий. Ну а вот воспитание, это должно идти из семьи или все-таки это нужно еще и в школах как-то обучать детей? Ну вот где это будет первостепенно? Ну конечно, воспитывают у нас в семье, поэтому в первую очередь должна быть... Первый посыл должен быть от родителей, ну и... Конечно, в школе, в, школе бы, в школе бы не, конечно, было бы здорово включить какое-то экологическое воспитание, хотя бы базовое, потому как сейчас, не знаю, как в Украине, но в России вообще практически об этом не говорят в школах, ну, вообще от слова совсем. Ну, Поэтому вот, люди никак даже... в это не вовлечены. Да, я была вот в лицеи, и они говорят, что очень даже сложно привлечь детей на уборку территории вокруг школы, которая, в принципе, входит в программу. И родители э, сопротивляются потому что юридический лицей и как бы ну зачем вы заставляете моего ребенка трудиться ну потому что вот у нас э, пока э, навязано Ой -ой -ой. Вот такое сознание у нас такое сознание что типа мой дом заканчивается на пороге моей квартиры а дальше люди уже не сопоставляют ну как бы что их двор это их имущество на самом деле это так и есть и они уже там спокойно мусорят. Поэтому у нас об этом просто мало говорится. Ну, все-таки будем считать, что Россия и Украина – это практически одна страна. Да, да. Да, да. да, нет никаких различий, поэтому я думаю, у вас точно так же. Ну, это да. нужно менять при помощи пропаганды, воспитания, образования каких-то общественных организаций. Это очень долгий и сложный процесс, который, на, на который займет десятилетие. А у тебя есть какие-то методы для просветительской работы? Ну, наработки какие-то у тебя есть? Ты собираешь какие-то, чтобы, допустим, внедрять в школьную программу? А, нет. Вот тут сейчас будет смешно, потому как я учился на учителя немецкого английского языков. Да, и... Но все-таки это, не знаю, должно быть создано специальное министерство. вот На таком уровне это нужно решать который будет заниматься внедрением вот этой экологической пропаганды. Это все очень сложная, долгая и дорогая история. Вот так вот одним человеком это ничего не сделать. Я пытаюсь просто внедрять, я пытаюсь использовать творчество, чтобы максимально привлечь вот внимание к этим проблемам, которые меня волнуют. Вот все, что я могу сделать на уровне своего хобби. Но сейчас только через творчество можно как-то пробиться и к молодой аудитории, и к возрастной группе. Это правда. Я тоже всячески пытаюсь. Через юмор еще, кстати. Мне очень нравятся да. тоже посты с названием. Да. Вот. Скажи, пожалуйста, а вот ты делал какую-то калькуляцию, сколько было всего собрано за период твоей работы, там, мусора, отходов? Ну в, в, за пять лет, возможно, я провел 150-200 рейдов примерно. А ты сам ну, собираешься это? Да, да. это Смысл вот всего проекта, что э, не нужно организовывать не, ничего никаких там масштабных компаний, просто ты должен быть ответственен за то место, где ты живешь и стремиться содержать его в порядке. Вот такой как бы вот общий посыл проекта. Ну, примерно около 200 рейдов я сделал. В каждом рейде мог собрать там один мешок 100-литровый, угу. либо там 50 мешков. Вот реально. А мешки ты строительные берешь или вот такие? Обычные полиэтиленовые, полиэтиленовые. потому что ну, как-то как с ними попроще, они удобнее, что ли. Больше влазит мусора. Мы вчера с мужем убирали и почему-то пришли к выводу, что надо что-то менять, если честно. Мы постоянно пытаемся как-то понять, чтобы было удобно это собирать тоже, да, потому что оно ну, это mm -hmm. тоже большое значение имеет. И он вот он ходил, ходил с этим пакетом, говорит, ну неудобно, неудобно. И уже присматривал себе, знаешь, контейнер такой, на колесиках, что ли. Я говорю, ну как ты вот возьмешь этот контейнер в машину на колесиках, там, как ты это будешь вывозить все равно? Вот, какие-то вот, может быть, у тебя есть лайфхаки какие-то? Как это сделать самому, чтобы это было и комфортно, и удобно? Тут все индивидуально. Бывают разные локации. Mm -hmm. Бывают разный тип мусора, допустим. Если стекло собираешь, то, разумеется... Нужно использовать такие тканевые мешки. Тканевые, да. Пластиковые рвутся. Тут все очень индивидуально. Цель на очистить территорию. как бы. Тут уже по месту ты ориентируешься, что использовать. Ну да, получается, если в одиночку, то... Ну, вот смотри, вот у меня опыт, например, да, у меня маленькие дети, естественно, я не могу выехать на природу там на целый день и убирать, потому что они тоже там начинают, ну, устают от, от всего этого, uh -huh. и, э, ну, вот, э, у меня есть как бы выработанная определенная методика, да, например, что, во-первых, нельзя этот мусор собирать голыми руками. То есть нужны обязательно ну, конечно, -то да. перчатки. Но любые перчатки, в принципе, подойдут для того, чтобы собирать отходы. У нас, я не знаю, как у вас, у нас под Харьковом почему-то очень много, если мы выходим в какой-то лесопарк, во дворе даже шприцов с иглами в открытой, закрытой форме. То есть да. этого добра навалом. Я нашла, я, я, я не знаю, я не видела у тебя, я покажу людям, потому что, может быть, это тоже будет кому-то интересно. Да, вот, я нашла вот такие штуки, видишь? Да. Щипцы-хваталки. Они удобны для детей, ну, больше всего, потому что они легко нажимаются, я не разрешаю брать в руки, потому что я не могу проконтролировать, например, да, что они будут собирать отвернулся, и не знаю, что они там руками могут взять. Поэтому мне удобно, конечно, чтобы они все равно какими-то щипцами. И еще есть такая пика, не взяла с собой показать, но она можно, можно ее делать даже самому, на палку прибивается, грубо говоря, там гвоздь, mm -hmm. да, да. со скотчем, и все. Ну, для детей это тоже отличная забава, чтобы все это э, собирать. Э, ну, плюс еще вот э, попробовала в этом году сортировать мусор, который мы собираем. Uh -huh. У нас возле дома есть, ну, мы все в машину с собой забираем, мы не заказываем, мы не, мы не собираем много, у нас это до пяти мусорных пакетов получается где-то, ну, может быть, шесть пакетов мусорных, это все в багажник, в принципе, влазит спокойно, мы никогда не оставляем в лесу, я не знаю, как у вас, у нас есть такая тенденция, если стоит урна, бак в лесу, и он переполнен, и ты поставил рядом, их никогда не заберут практически. Они снова разорвутся в течение какого-то времени uh -huh. либо животными, либо э, ветром там их поз... и начнет снова все это летать опять по лесу. Э, а когда я спрашивала у этих людей, да, ребята, почему вы не собираетесь? А это не наше, наше только то, что находится в контейнере. Вот как у вас я не знаю. Тут все тоже зависит от места, лес ли это или какая-то парковая территория городская. Но вот я придумал просто писать э, на мешках. Вот, кстати, да, вот про это могу рассказать, как я решаю вывоз. Uh -huh. Допустим, если это городской парк, где рядом нет контейнеров, и я понимаю, что я не смогу сюда донести uh -huh. до ближайших контейнеров, там, может быть, километров 5, что это нереально. Я просто оставляю на мешках бумажки, на uh -huh. которых написано, что там, я такой-то, такой-то, помогите, вот я собрал мусор, пожалуйста, там, захватите хотя бы один мешок. Uh -huh. Это первый вариант. И все-таки, да, это работает. Uh -huh. э, uh -huh. Люди... Да, люди понимают, что, да, и они там, кто гуляет в парке, они по одному, по два мешка забирают, и таким образом вот эту свалку можно донести до контейнеров ближайших. Ну, и плюс я пользуюсь, конечно, своей группой, если тоже я не могу донести мусор до урны, и я собрал очень много, я прошу подписчиков просто, говорю, вот, ребята, вот здесь локации, я собрал там 30 мешков, если у кого есть машина, если, и кто хочет помочь, там, пожалуйста, приедьте, заберите по пути. И абсолютно всегда это так и происходит. Мне потом скидывают фотки, что вот люди приехали, забрали специально. Ну, а... хотя бы такими методами можно с этим справляться. А люди тебе присылают, да, какие-то там локации, чтобы ты вот там убрал? Или... или ты сам просто находишь? Ну, вообще, за пять лет я уже все понял о всех местах, где можно собирать мусор ежегодно. Это одни и те же места, как правило. Вот сейчас майские праздники будут, и... Прям будь здоров везде. Ну и плюс, да, конечно, присылают там. Кто-то прям пишет, что у нас есть микрорайон, и там лесок. Там постоянно замусоривают все. Если так все удачно складывается, что я вижу, что это прям какая-то человеческая просьба, я действительно могу приехать и помочь собрать, чтобы в рамках этой акции как-то еще рассказать о, о, о проекте. Там, ну и, конечно, пишут там, приедь, там посуду помой. Это уже обычная просьба постоянно а... у меня дома грязно пишут приедь уберись а у тебя в подъезде чисто ну конкретно в том доме где я сейчас живу да вот. потому что тоже ну, вот, очень важно да, понимать что не только там за лесом следить не только за своим районом следить я вот тоже сейчас обращаю внимание, кстати, мой лайфхак для тебя тоже, может быть, будет. Поставила в подъезде осенью два, ну, просто пластиковые срезанные бутылки. На одном написала, давайте спасем ежиков, собираем батарейки, а на втором давайте собирать крышечки. Думала, не зайдет, вообще никак. Сейчас уже собираю регулярно, каждый месяц полную вот этих вот батареек, вот честно. Люди при, прино... вот просто выходят, кидают, крышечки начали сдавать потихонечку приучать таким образом, да, людей к сортировке. Там, да, даже... да, это тоже как выход. Тоже как выход, потому что очень много батареек, я же еще там в горы тоже на Кавказ ходила, и там батарейки встречаются, и не только батарейки, тоже очень много разного мусора. В горах, конечно, очень тяжело все вынести, потому что идешь груженный, ну, да. и с собой много не унесешь. Как бы да, это просто... Мусор – это такая многоуровневая проблема, которая присутствует во всех сферах нашей жизни. И, вот, и чтобы хоть как-то что-то что нужно начинать решать, вот нужно поступаться с разных сторон. Вот, да, как вы сказали, коробку поставить для макулатуры в подъезде. И бумажки, бумажек уже меньше будет валяться. А рекламу все-таки в подъезды заносят. Вот вот. Заносят, заносят, да. И домой неохота нести, поэтому вот сразу бросают. И таким образом кто-то сдает макулатуру. Вот, не знаю, как у вас... У нас есть челябинский раздельный сбор. Это такая ежемесячная акция. Да, да. Вот, и она тоже обрастает фанатами. Люди разделяют дома мусор, и она в каждом районе города у нас проходит. Называется «Разделяйка». И вот таким образом люди сносят то мусор, ну отходы, это уже не мусор получается. И таким образом он не попадает на свалку. И вот, в принципе, в России есть в каждом крупном городе вот такие подобные акции. Так, что-то люди пишут. А, тоже есть коробка для батареек, но вот свою стекло и пластику, вы не принимают. Ну, это в каждом городе, да, везде же по-разному. Потихонечку начинает как бы набирать обороты, да, сортировка. Это, это, это, да, это не, не тема сегодняшнего, в принципе, нашего, да, с тобой встречи и разговора. Но я вот знаешь, как мы постоянно собираем, собираем, и мы вот сможем смотрим, вот сколько бы мы не собирали в одном и том же месте, он снова появляется. И вот пытаемся найти какое-то решение, вот как можно, что нужно сделать, чтобы, например, здесь стало меньше. И вот я нахожу такое, ну, как приходят такие решения, мысли. Там, например, я уже знаю места, где у нас постоянно какают. Там да, ходит в туалет, где-то постоянно вот этот маленький низкий, который молодняк, там постоянно, потому что он закрытый получается. И все люди туда ходят. И все, что оно ну, вот так вот, бумажки, вот это все, все летает. Но uh -huh. э, большая просьба к людям, э, вот, кто вот может быть смотрит, и ты напиши у себя тоже в посте, что пускай пользуются бумажками э, обычными, обычной туалетной бумагой, а не э, влажными салфетками, потому что влажные салфетки, они, никогда, ну, они не разлагаются десятилетиями, они будут просто лежать ну, да. и не будут разлагаться. И вот мы э, выкопали, например, протестировали, выкопали ямки, и думали, и там проверили через некоторое время, интересно, будут ли люди туда ходить, в ямки войти, или не будут, будут ли туда бросать, или не будут. Бросают. Ну, то есть, ну, пытаемся вот найти, да, какой-то путь решения вот этой вот проблемы, чтобы как-то, я понимаю, что для того, чтобы проблему решить, нужно то ли облагородить эти места, я думаю, что люди бы бросали бы мусор, если бы там был контейнер. Они бы в туалет, если бы он был даже, вот обычный, да, выкопанная ямка обычно обтянута там целлофаном или чертом, и люди бы ходили. И это было бы зонировано уже, это не было бы разбросано по всей территории. И таким людям, как, ну, как и у тебя, как мне, было бы проще убирать даже. Но вот недавно, например, повесила... На деревьях два месяца назад тоже срезанные пластиковые бутылки с дырки понадела. Думала, чтоб окурки хотя бы не собирать, потому что э, ну, ты же наклоняешься за каждым окурком, чтобы его собрать. Ты его ни, ни пикай, ничем не соберешь. Это только э, наклонившись, можно их руками вот так вот собирать. Кто-то срезал. Вот кому-то они мешали, эти бутылочки, чтобы собирать окурки. Хотя уже там было написано, э, пример было несколько туда бычков брошено, для чего это необходимо. И вот пытаешься найти вот какие-то решения, ну, не знаю, может быть, у тебя есть какие-то тоже подсказки. Может быть, ты обращался в какие-то органы местного самоуправления, чтобы, допустим, установили где-то что-то в лесах, там, ну, я не знаю, где люди скапливаются, да, проводят пикники. Не обращался? Ну вот да. Нет, я не обращался, но вот я хочу сказать, что да, урбанизм и благоустройство, это напрямую влияет на то, насколько будет замусоренная территория то есть, да, да то есть допустим вот реально если это парк и все понимают что все туда ходят гулять и на пикники там конечно должна быть э, благоустроена территория в плане хотя бы туалета и контейнеров все это решается политически это уже вопрос политики и местного самоуправления администрации города района и конечно с этим тоже нужно работать так, может Поэтому... быть, не так в подписчиках, может быть, начинать с того, что уже... Вот я уже тоже пишу обращения, пишу уже людям. Может быть, у кого-то есть юристы, может быть, есть у кого-то, да, знакомые, которые работают в органах управления, чтобы поднимать эти вопросы на самом-то деле, потому что они не обращают на вот эти вот, казалось бы, мелкие проблемы, mm -hmm. потому что они думают о глобальном, там, тру трубы надо тратить поменять, еще что-то, для них этот мусор пока что не является глобальной проблемой, они как бы задействованы на других этапах, да, возможно, на, на тех моментах, где можно денег заработать, это тоже не следует упускать да. и вот не знаю может быть есть возможность привлекать ну может быть даже не депутатов не органы самоуправления может быть бизнесменов местных которые тоже хотят сейчас же люди меняются и я вижу что даже бизнесмены они уже становятся такие более экологичными хотят делать какие-то добрые благие дела у тебя есть такие люди, которые бы вот хотели, допустим, и вот были бы уверены, что вот, «О, Чистомэн предложил сделать вот там, где мои дети ходят там на пикник иногда, установить там урны и лавочки деревянные и поставить какой-то биотуалет. Я могу выделить, в принципе, на это деньги? Я знаю, что Чистомэн там, справится с этим. И он человек там совестливый, он это действительно сделает». Вот. Все это, конечно, да, так и должно работать, но это требует больших э, труда и человека затрат и все-таки это как бы это, это нужно этим заниматься отдельные люди это отдельные проекты как бы я в рамках частоментса занимаюсь это это мое хобби это другое, да, совсем, получается, вот туда направление. да это да, совсем другое как бы этим нужно тоже гореть как бы как вот mm -hmm. допустим мне нравится рассказывать то что меня волнует на улице я об этом пишу в блоге как mm -hmm. это не, даже не моя основная деятельность я этим никак не зарабатываю, я это не просто не мое конец, хобби, которое, которое стало да, публичным. Да. А вопрос благоустройства это уже вопрос депутатов, которые вот там просиживают. И они, не знаю, любому человеку понятно, что, что э, в парках должен быть туалет и контейнеры, и этим нужно заниматься. Но, видимо, нет желания просто у депутатов, да, которые вот там сидят. Вопрос к тебе. От... Так, э, как пришла идея маски и почему именно такая? Ну, это было пять лет назад. Я уже вот говорил, что мне захотелось привлечь внимание, начать привлекать внимание к этой проблеме. И я пошел до ближайшего, до городского озера, убрал там небольшую территорию и подумал, что если я просто расскажу, что вот я такой сякой э, убрал мусор, я подумал, что меня бы точно начали обвинять в хвастовстве, в пиаре. А так я скрыл личность своей маской а, и создал вот такой вот анонимный образ, потому как первые три года проекта я не скрывал, скрывал свою личность, и никто не знал, кто такой Чистомэн. Это как бы рождало новый интерес, ну, интерес у новых людей, и поэтому вот так все это хорошо сработало. Ну, вот, я решил просто максимально оригинально это сделать. Еще у меня тут спрашивали вопрос к тебе, пытался ли ты подсчитать, сколько людей последовало твоему примеру? Ну, подсчитать очень сложно, но я точно могу сказать, что за пять лет мне написало уже несколько сотен людей точно в личку, в группу, и вот они мне конкретно сказали, что я их замотивировал сделать что-то, вот пойти куда-то, что-то убрать, сделать что-то хорошее и я в том своем парке, да. И вот конкретно вот таких людей, кто мне лично написал, их сотни. Сколько их всего, наверное, ну, сколько-то еще есть. Еще у меня был вопрос да, тоже от, от подписчиков. Есть ли смысл выходить на уборку городского парка? Ну, как вы, ну, конечно, да, смысл. Я бы по-другому вопрос задал. Есть ли смысл содержать парк в чистоте? Ну, конечно, есть. Другое – это как вы к этому... Подходите. Вот мне проще пойти, в моем случае, убрать мусор. Для меня это еще и физические упражнения, я к этому еще и так отношусь. Да. Это просто время Если вам этот путь не подходит, вы можете написать адми... заявление в администрацию, это в районную, городскую. Да, это другой путь. Он бюрократический, но тоже он очень часто работает. Если вам откажут, пишите в прокуратуру. Можно бороться с мусором и таким путем. То есть, кому что нравится, да, но, но пар должен быть чистый в любом случае. Так, да. Вот такой ответ. Вот я, например, делюсь тоже впечатлениями, что когда я выхожу на природу и делаю какое-то, вот, я считаю, что это благое дело, да, ты убираешь э, э, мусор с э, улицы, да, и другой человек, который приходит в это место отдыхать, ему приятно уже, вот, ну, чисто. Человек испытывает какие-то, да, хорошие э, ощущения. Я тоже испытываю, это очень эгоистично, наверное, но я получаю радость, я получаю удовольствие, и это какие-то другие совершенно чувства, которые ты не получишь от покупки какого-то нового платья в магазине, никогда, нет. Это, это вот я просто почему хочу сейчас немножко про чувства с, с тобой поговорить, чтобы ты тоже поделился, что ты ощущаешь, какие испытываешь да, ощущения, чтобы привлечь людей, которые вот ни разу еще, например, да, не убирали. Почему нужно и зачем вообще убирать за кем-то? Вот по поводу эгоистичного еще тоже скажу. У меня все наоборот, я наоборот в этом плане очень эгоистичен, и я убираю в первую очередь для себя. Они, я я не думаю о других так. людях. Да, я хочу, чтобы я хочу гулять в чистом парке, да, и главное. в первую очередь я это для себя делаю, да. Но то, что кто-то тоже этим будет пользоваться, ну, здорово. Я рад. А по поводу, как замотивировать людей, ну, я не знаю, как замотивировать, как бы. Либо живите в чистом парке, либо в грязном. Вот вся мотивация. Ну, то есть получается, что даже если люди будут продолжать гадить на этом же месте, они будут знать, что о, чистый момент придет и все за мной уберет. И ты будешь продолжать ходить и убирать? Ну нет, я бы, я бы не сказал, что как бы, общественное сознание, оно так вот работает. Что, во-первых, кто мусорит, они, скорее всего, даже не знают о чистомении. Скорее всего. Ну, может быть, эти люди, они совсем обитают в другой информационной среде, и их эти вопросы вообще не волнуют, и поэтому это немножко не так работает. А как это работает? Ты изучал э, людей, которые сорят? Вот, у тебя ну есть? вот я да. последние месяцы, и вот, последние да? годы, да, я занимаюсь таким вот околонаучным, псевдонаучным mm -hmm. действием. Вот я начал сортировать людей и придумывать им названия. Mm -hmm. Ну вот видели, да, у меня посты да, да, да, типа да, да. мусорящих людей. Вот. Mm -hmm. Я пытаюсь их сейчас классифицировать. Ну вот пишут, что да, мотивировать можно только собственным примером. Ну, Возможно, да. да. Скорее всего, что когда ты начинаешь что-то делать, у меня то же самое. Я начинаю выставлять, что я где-то с детьми убираю, и люди тоже начинают повторять и говорят, вот, я увидел. Долго-долго не, не делал, не делал. Там через год, например, человек раз выставляет фотографию, тоже сделал уборку. Об этом мне вот часто да. очень пишут, что сами они не решались, а когда увидели, что в принципе это не зазорно выходить убирать мусор, то все также же повторяют. Для таких людей я создал Лигу Чистомена. Это такая подгруппа у меня, где 2000 человек со всех наших русскоязычных стран, куда каждый может выкинуть свой пост. И его, я его публикую, и все увидят как бы там. вот Последние месяцы пошел очень большой рост этих постов. Люди с разных городов и стран, Украины, Белоруссии, Катахстана, публикуют там свои посты. И вот Количество наших растет. единомышленников растет. Растет, это супер. Тут еще вопрос задали: будете ли организовывать совместные выходы на уборки? Да, я организовывал э, в прошлом году э, первый пробный совместный рейс подписчиками. Я назвал его Чистомайна Оупен 2019. У нас в Челябинске есть такой заброшенный, такой остров, как бы в, в, посередине реки такая большая территория примерно 2 километра там на 500 метров и вот я позвал туда убирать пришло около 60 человек это довольно таки много и мы собрали там 200 мешков мусора 100 литровых гигантскую кучу использовали и вот... лопаты и грабли нет в основном только ручной труд Вот а. по поводу этих прищепок и штук палок с гвоздем это все-таки очень, ну, не совсем это удобно, как бы, гораздо быстрее руками все собирались. Быстрее руками, однозначно, быстрее. Да. Допустим, если ты на лодке плывешь, и из воды, конечно, возможно, такая штука поможет вытягивать мусор. Ну, у, меня, вот. у меня просто был такой опыт, когда... Мы пришли и думали, ну тут немножко. А когда начинали убирать и поняли, что это просто был, была яма вот такая, ну крутая. Uh -huh, да? да. И вот это вот все вот так вот с горкой сверху заложено мусором. И вот там вот без лопат и без грабления не обошлось вообще никак. Просто уже решили убрать эту зону, да, и уже начали убирать ее до конца. И к конца и края этого. Ну да, убирали тоже все, конечно же. Как бы разные способы хороши. Да. Я просто ну, еще учу людей, ну, чтобы все-таки это было еще в какой-то степени, наверное, безопасно. Это да, в первую очередь, конечно, думать о личной безопасности. Это в любом случае важнее То, той же самой чистоты на улице. Как бы вот. дороже здоровья ничего нет. Это Спасибо. понятно. Поэтому я вот купил самые дорогие перчатки. Они, оказывается, я узнал, перчатки характеризуются по степени прокола и по степени истирания. А и вот будет? я потратил... Пост есть про, про эти перчатки? Нет, я пока еще не делал, но, видимо, нужно для сделать меня. пост про какую-то Для какую меня нужно. Я просто нашел самые дорогие, по-моему, они стоили тысячу рублей, то есть достаточно дорого для перчаток, но зато даже шприцом их нельзя проколоть. Вот, слушай, вот это действительно прикольно, потому что никогда с столкнешься, на самом деле. Почему я говорю за безопасность? когда уже маленькие дети под Богом бегают, то уже начинаешь задумываться, что должно быть не только чисто, но и ты еще должен как бы детей вырастить. Ну да. Вот как раз в прошлом году я, проходил, я проводил рейд на карьере, там такое живописное место у нас, и там я наступ... уже нес мешки к контейнеру и угу. случайно наступил на горлышко, на дно бутылки, которая торчала под листвой и проколосил на пятку, там кровища было прям, и вот это, я в красках все это, конечно, описал. Это вот один из примеров, почему нужно убирать мусор, потому что он может быть очень опасен. Даже смертельно опасен, да. Пришлось срочно ехать в Трампунг делать прививки. Но для начинающих можно убирать, начинать на своей площадке, правильно? Да, конечно. Хотя бы просто на площадке. Потому что самое печальное наблюдать такую картину, когда стоит, ну, человек 10 мам, вокруг дети, вот, да, их бегает, там человек 15 детей, и просто большое количество всевозможного и пластика, и коробки а, от а, сигарет, и окурки, и стекло, и все, и всех все устраивает. И я никогда, ну, я не могу понять, но ну, неужели, ну, комфортно вот так вот, чтобы твой ребенок шел, там кто-то еще упал, ползает, бычки эти тянут уже в рот, ну... Я ничего не говоря, брала вот так вот спокойно, молча, перчатки, брала просто обычно какой то маечку, пакетик, и шла вот так вот и собирала все это потихонечку. Через какое-то время несколько мамашек, а у тебя есть еще перчатки? Я говорю, есть. Хотите помочь? Да. И потихонечку начинают уже и люди таким образом тоже, только собственным примером, начинают потихоньку присоединяться. Ну да, вот так это работает. Как бы первоначальная задача нужно сделать так, чтобы для многих... Для всех людей это стало проблемой, то есть, потому что на данный момент мы имеем, что мусор для людей не является особой проблемой, ну для большинства. И вот когда это станет проблемой, тогда начнет что-то меняться. Ну у нас просто никто не задумывается о последствиях. Ну вот поэтому и есть вот наше эко-сообщество маш... большое, которое... Маш, маш, мусор э, уходит в какую-то черную дыру, он исчезает из планеты, и его не, не будет. Вот у меня подруга поехала засадить в прошлом году тюльпаны в лес. Она делает, копает, а там пластик, металл и куча... Вот просто кто-то взял, и люди в лесу потихоньку сверху выкапывают и прикапывают свой мусор. Вот это уже проблема. То есть видимой, видимого мусора нет, а он уже, он уже под слоем земли. Таких мест много, да? Так, не надо ждать проблем. И пост про перчатки, еще раз напомнили, чтобы написал. И для меня тоже. Когда-нибудь, да? Скажи, пожалуйста, а ты, я не увидела, я как-то пролистала, но не нашла. Ты делал процентовку вот именно мусора, который чаще всего встречается. Там... Нет, не делал, потому что, ну, я не вижу в этом необходимости. Мусор чаще всего это алкогольный мусор. Ну то есть, то есть то, бутылки. Люди, которые выходят просто выпить, да. Ну да, но все, что продается в магазинах, вот это все и валяется. И детские вещи, и подгузники, mm -hmm. и все, что угодно. Ну, я даже истории придумываю, когда нахожу последовательно какой-то мусор. <laughs> У меня там история о тех людях, которые там тут побывали, что с ними произошло. Надо почитать, да. Вот. Ну, в принципе, да, я... есть какие-то вот еще рекомендации людям, с чего начать, как вот приступить к уборке? Ну, может быть, кто-то, допустим, вот, ну, уже смотрели тебя, допустим, да, они, они вдохновляются но у человека внутренний какой-то может быть страх. Как вот переступить вот, это, вот эту черту или как вот перебороть себя? чтобы это, ну, знаешь, может быть, у кого-то просто страх, что это грязь какая-то, да, у человека ассоциация, брезгливость какая-то может возникать. Не буду убирать эту грязную бумажку, хотя она, может быть, вот только что кто-то шел, бросил, только что она не была грязной. но оказалось, ну, да. ну, она становится уже грязью, и у человека брезгливость появляется. Как вот таким людям переступить вот эту черту, чтобы понимание какое-то вот, вроде бы я хочу, но внутри себя вот не могу подсказать ну сложно сказать это как бы во первых нужно понять чем человек хочет заниматься потому как это очень широкая сфера можно вот коробку поезде поставить можно мусор собирать можно тут нужно понять вообще что человек хочет так тоже так интересно. Боится, люди боятся выставлять информацию о своих достижениях. Я же тоже не выставляла. Я посмотрела на тебя и стала думаю, ну, проанализировала, думаю, так, uh -huh. он выставляет, что он собирает мусор. Почему? То есть, ну, я что же, все же нужно через себя пропустить. Думаю, ну, наверное, в этом есть смысл, потому что я же увидела, и я, ну, как бы, э, я увидела, и я считаю, что ты молодец, ты крут. Я тоже это делаю, думаю, но ну я как-то вот стыдно вот выставить, рассказать об этом людям. А потом думаю, ну он же выставляет, почему стыдно, не стыдно, надо попробовать. И я на, на, выставила там, допустим, один пост, и люди начинают, ага, там она уже это тоже делает. И потихоньку вот люди как... Как это сказать? Ну, мне хочется, чтобы больше людей публиковало о своих достижениях, чтобы они не стеснялись. Ну да, вот как только человек пройдет вот эту в голове, цепочку умозаключений, тогда он начнет что-то делать. Тут то, ну, это, никак. это только через себя пропустить, да, и пройти вот эту вот какую-то черту страха какого-то, да, и только тогда будут люди начинать выставлять какую-то информацию. Мне не нравится то, что у нас, допустим, на столбах клеют незаконную рекламу. Я посмотрел, что есть, есть такой способ, когда mm -hmm. красишь столб краской с песком. И mm -hmm. после этого на него невозможно практически ничего приклеить, потому что она, поверхность становится шероховатая. Mm -hmm. И вот я применяю этот способ, и уже второй год. Краска с песком? Да, да. Ну, вот, допустим, стоит столб, mm -hmm. весь обклеенный. Я прихожу, очищаю его от рекламы, ну, просто чтобы лишняя, лишняя бумага была сорвана. Потом беру краску... Ну, желательно того же цвета, что и стол. был столб, mm -hmm. да, чтобы никаких проблем потом не было, перемешиваю его э, краску с песком до да, такой состояния тягучей каши и обильно намазываю на столб со всех сторон полностью всю поверхность. Mm -hmm. И вот у меня уже три таких объекта, которые я сделал таким способом, и за год никто ни разу ничего не смог приклеить. Это идеальное средство. Поэтому так оно работает. Вот у меня есть появилась потребность, я пошел и попробовал, рассказал об этом другим подписчикам. Вот они тоже кто-то что-то применяет. Ну это круто тоже. Я про это не слышала, потому что меня тоже это раздражает. Но есть еще, которые на дереве степлером крепят, Да-да, поэтому... это вообще конченые просто. Так, ну я, у меня все вопросы, которые я хотела тебе задать, я, в принципе, задала, если есть у кого-то еще дополнительные вопросы, могут люди задать, если есть. Люди все там сердечки отправляют. На самом деле я очень рада вот этому карантину, потому что, ну, во-первых, да, я там перебирала какой-то свой внутренний страх, думаю, напишу, напишу человеку, а вдруг он заходит согласиться выйти, у меня есть вопросы, но надо это как-то осветить, чтобы больше людей узнавала, чтобы, ну, все равно все же на карантине сидят, ну, да. заняться-то чем. Каждый, как бы, ну, ну, находит, в чем себя развить. Вот. И ну, я, наверное, да, для, для себя я переборола свой страх. И вот видишь, у нас с тобой появился такой совместный эфир. У меня появились ответы, лайфхаки от тебя тоже. И человек еще один написал: почему нет особой поддержки со стороны государства? Потому что не, там не сидят люди, которые бы были в этом заинтересованы, честно Ну да, да, это, это решение конкретных людей. Как только в депутаты и во власть придут люди, которые хотят что-то менять, будет что-то меняться. Кстати, это еще один лайфак. Если ваш депутат как бы не решает проблемы вашего района, то станьте этим депутатом. Да. Политика напрямую влияет на нашу жизнь, и ей нужно ага. заниматься. Люди поблагодарили за эфир. Я сохраню эфир и оставлю его, и потом я его скину и добавлю на YouTube, и тебе тоже скину, если ты там как-то захочешь его обработаешь, тоже себе на свой там блог добавишь. Про... Кстати, вопрос, вы есть в ВКонтакте? Нет, у нас когда отсоединили Россию с окрасной, а -а -а. я была когда-то в ВКонтакте, но уже не стала. А, у вас он в чем? Забанен, да, по-моему? Но все равно пользуются же люди. Ну, люди да, там надо у нас момент. просто есть там группа и чат, где я тоже собираю в закрытой беседе экоактивистов со всех регионов. И вот так, я бы у вас тоже -то добавил, но ну, раз не пользуетесь. Может, телеграм-канал? Сложно. По идее, где угодно можно, да. Просто у нас там сложилось такое-то общество. Ну, можете вы создать, как бы без проблем. На Телеграме? Ну, можно. Ну да, да. Там да. можно, во всех соцсетях можно консультировать. Мне, я со всеми тоже переписываюсь, потому что ну, я, я не, не могу сказать, что я там приверженец какого-то одного направления. Я считаю, что нужно работать в разных направлениях, которые бы помогали в целом экологии. И если есть такое сообщество, которое объединяет вот людей, таких, да, однодумцев, это на самом деле очень здорово. Потому что только вместе мы будем действительно силой. Потому что поодиночке нас просто раздавят. Ну да. Так. Еще хотят эколайф? 23 хочет тоже в сообщество. И Еще там люди хотят в сообщество, просят ссылку. Пусть напишут мне в группу ВКонтакте, я добавлю. Спасибо большое. Очень приятно было познакомиться. Мне тоже, да. Можно как-то повторить эфир? Да. Через я какое я думаю, можно. Особенно на улице уже. В прямой эфир на улице. Совместную уборку одновременно. Как да. это проходит в Харькове, в Украине и в России. Как группа называется, спрашивает ВКонтакте? Чисто мы. Как бы Чисто Как, как было логично. Да. Да. Все, хорошего вечера, хорошей недели. Всем большое Все. спасибо. Пока-пока. До свидания.